Здравствуйте! Рад вас приветствовать на канале «Помощь с компьютером». И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно предоставить доступ к любому почтовому ящику почтовой программе LOTS. При этом добавить еще данный почтовый ящик на рабочую область пользователя, где он сможет с ней работать и пользоваться ей для прочтения и отправки писем. Для этого нам потребуется домино и Его можно запускать как на локальном компьютере, если ваша учетная запись имеет право администратора, или иначе надо будет зайти на сервер почтового лотуса и там пустить с админ с правами администратора. Ну в моем случае у меня имеется права администратора, из-за этого я буду запускать его на локальном компьютере. Запускаем домино админ, у меня версия 8.5. Открывается у нас такое окошечко. Welcome и наш сервер. Если по умолчанию у вас здесь не открылось ничего, вам нужно просто нажать File, Open Server. Так, все, выберем. Файл open server. Здесь прописать IP-шник сервера или DNS-имя. Также вы можете нажать на стрелочку и здесь вам предложит выбрать сервер. В моем случае у меня их два. NNTTK и TTKTMK. Я буду работать с тмк. То есть я его выбираю и нажимаю OK. У меня прогружается а, данный сервер. После чего нам нужно а, поставить обязательно полные права администратора, то есть нажимаем Administration и проверяем, чтобы здесь стояла галочка Full Access Administration. Если не стоит, то просто нажимаем по нему и у нас получили полные права. Ну, можем Administration нажать снова, увидим, галочка стоит. Теперь мы уже работаем с нашим окошечком NNTK Domain. Здесь есть вкладки People and Groups, Files, Server, Messenger, Replication Configuration. Нам интересно Files. Нажав по файлу, у нас откроется такой список. Здесь мы ищем папочку Mail. В этой папочке хранятся все наши почтовые ящики, пользователи которые заведены в данном домене. Ищем мы «Уваров». Так, сейчас нажимаю. Можно обычным поиском прописывать. Он здесь показывает «Уваров». Нашли. Нашли почтовый ящик. Нажимаем по нему правой кнопкой мыши. Открывается такой список. Выбираем «Access Control». Выбираем менедж и у нас откроется Access Control List данного пользователя. Здесь мы можем увидеть, кому предоставлен доступ. То есть Михаил Уваров, ТТК, ТМК, предоставлен доступ менеджера, менеджер, то есть полный доступ, и юзер тип персон, то есть человек. Чтобы добавить сюда еще одного пользователя предоставить ему доступ, нужно нажать «НДД». Нажимаем. Здесь у нас надо снова нажать на синего человечка. И уже из наших почтовых ящиков, которые вам нужен, найти пользователя. Я буду добавлять себя, то есть «Есэй yes Владимир Олегович». Нажимаю «Ок». OK". Добавили. Теперь мы выставляем «User Type Person». И вот здесь выставляем нужный нам доступ. То есть можно выставить как полный доступ, как и редактирование, то есть выбрать определенные галочки как «Reader». То есть мы выдаем тока, чтобы можно было читать письма и просматривать. Или конечно менедж. То есть полный доступ. И удаление документов. Нажали. Нажимаем ОК. Все, доступ предоставили. Теперь нам надо зайти на почту пользователя. Открыть рабочую область. Здесь нажать Ctrl-O. Откроется аппликация, где добавляется как раз... Всякие базы и как раз почтовые почты. Заходим на сервер нашего Лотуса. В моем случае 10.12.8.22 Откроется такой каталог. Ищем здесь Mail. Открыли. И здесь уже ищем нашего пользователя Уваров. Сейчас. Михаила Вот. Нажимаем. Все. У нас весь доступ дан сразу. У нас почта начинает открываться и погружаться. Как видите, доступ предоставлен и почта данного пользователя работает. То есть даже могу показать, что я могу удалить какое-нибудь письмо. То есть видите, удалил корзины, также могу удалить. Или наоборот установить его. То есть права имеются. После чего вы можете уже работать с этой почтой и при этом